А, ребятишки, с вами Шенмиты, и это у нас получается вроде как четвертая часть. А. А. А. А. А. И. А. Ну бывает, короче, да. Обыкновен. А. И. Обыкновенное выживание. Вот, да. Четвертая. Четвертая часть. Да, блин. Два. Мышка отключается, ненавижу. И тут оказывается у меня выросло много чего интересного, я даже чуть не заметил. Но надо это все. Вот. Ну, короче, тростники я добыл я его положу в сундук и осталось мне вот это все добыть. Ну, короче, вот что я делаю с этими семенами, которые мне не нужны. Я беру и делаю вот так вот. Во-первых, это очень полезно, потому что здесь появляется вот такое. Ну, поскольку мы в прошлой серии выяснили, что нам надо вот туда где-то, я пойду сейчас туда, ну, примерно на 500 блоков. Не, лучше 200. Так. Это как? Ну, короче, примерно 200 блоков я уже прошёлся. Куда нам? Э, нам еще туда? Понятно. Ну, тогда давайте еще уже 300 пройду Знаете, пока я плыл туда, я вот это заметил. Поэтому что у нас есть а, полностью бесполезные вещи. Ё-моё! Дайте всплыть! Ну, короче, сейчас я там все вот заберу. Или нет? Наверное, нет. Ну, короче, я сейчас на ближайшем остров приплыл. И куда нам? Опять туда? Ну, ё-моё! Ну, тут, короче, у меня мини-файт. Как обидно сегодня ничего не выпало. Не, ну сейчас-то нам куда? Опять? Так, а теперь куда нам? Э, стоп, нажа. это уже интересно. Оба вниз полетело. Оба, это уже хорошо. Я испугался. Ну, короче, у меня ждет походу часовой поиск, э, ну портала, дам. Не только портала, а еще и два инфа-фаркта за это все время. Потому что я всегда не нахожу портал сразу. Обычно это у меня длится 2 часа. Я чуть бы не упал. А, ну, понимаю. Как же хорошо, что я повернул на эту железную дверь. Так, и теперь... Как же повезло, что у меня... Оста... Что я не потратил все... А, кстати, я не знаю, сначала что тут, Ну, смотрите, вот видите, вот... Ну, блин. ну короче, смотрите. -ка. Вот видите, вот и этот вот пиксель. Если я вот так вот, он будет поворачиваться, и он никуда не пропадет. А, опа. Так, и... Опа. И... Да я же просто гений. отходим... И... Блин, чуть не умер. Так, и... Опа. Короче, у меня появилась гениальная идея. Я сделал вот так вот, и... Ой. Я не уверен. Да. Ну, короче, тогда... Да. я Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Так, теперь я могу Да. вот сюда. Потом быстренько вот сюда, э. А потом в тебя и, и, и блин, я сейчас должен попасть. Я попал. Ура! Я победитель, победитель, победитель. Ну короче, я значит миллионер по опыту буду сейчас. Вот и я бы хотел, наверное, отправиться за элитрами, потому что ну элитры это кру круто, круто. Вот, поэтому я сейчас за ними пойду, только я... мне надо добыть эндергородный. Поэтому я сейчас... Ух ты, как повезло, я вот тут заспавнился, мне сюда надо. Но, в принципе, надеюсь, я не, надеюсь, я не промажу. Стоп, я знаю лайфхак. Берем, делаем вот так вот. И кидаем. вот сюда. Я на тот момент подумал, что я сейчас умру со всеми вещами. А, я думал... Так, и я нашел эту структуру, и тут вроде как есть, да, есть. Ну, короче, я сейчас заберу элитры, там всякие вещи. И... Так, ну, короче, в этом су... сундуке... Не, ну, в принципе, я давно так не лутался. Поэтому, да, это для меня еще кайф. Пачинки! Да, это ж... <звук> так, а тут у нас... Э не то что я бы хотел. О, вот это вообще шикарно. Тут починка есть, что а еще защита. Это почти алмазка. Но даже скорее алмажка тут только. только в железной да, Штука. Жалко, что, конечно, не алмазка на защиту, 4 починку Но бывает. Опа, штанишки на починку. Это получше, да. Еще и алмазы. Это вообще шикарно. Короче, я, пожалуй, вот это сломаю, потому что, ну, как бы давай, обсидиан я сделаю себе такой самый сундук вот я все сложу то что он мне, мне нужно только мне надо еще найти опять такой же только где-то в другом месте кстати а что там за починка да у меня уже есть такое в принципе можно было бы взять но мне оно не надо поэтому да я лучше лопату возьму вот так ну вот как я говорил такой же самый сундук вот сюда я положу кстати можно это снять это надеть это снять это надеть это тоже снять вот это надеть ну все в принципе Стоп, подожди весь починка да это круто так теперь х, тут у нас э, сложим, сложим все вот сюда М -м -м, вот это можно ну и, пожалуй, еще вот так вот. все Ну вот, я уже достроился, и вот тут у нас уже вот такое. А я... У меня, если что, мирное стоит, а то у меня почему-то из-за них... Ну, когда они вот, вы выбрасывали вот эту белую фигню, которая у меня делала левитацию, я... лагает. Вот, поэтому я отключил. И теперь хуйня, не лагает. Да... Зато у меня появились элитры. Теперь я могу улететь отсюда. Так, теперь я могу пойти домой. Кстати, может яйцо забрать Так, ты где? Вот оно. Стоп, что? Мне показалось, что оно без... Ну, что это обычное зелье Какое-то, я не знаю. Из командного блока. Блин. Так, и спасибо за это обалденно майнкрафт Java Edition и всем пока эй а как пропусти а как проп... эй я не подписывался на такое так теперь мы берем вот это ого как, как хорошо что она не полетела куда то вот и делаем вот этот эндерсон ставим его вот сюда и теперь у меня есть вот это почему я шалкеров не поубивал Блин, я, короче, сейчас вернусь. Короче, поубивал я ша шалкеров, да. И теперь у меня хватает на ну, шалкер-сундук, да, или как он там называется. И что еще могу сделать? Я хочу сделать... Мне кажется, или я тупой и надо было еще забрать починку в библиотеке. Так, теперь я с починками еще книжечки, книжечки забрал. Книжечки я положу вот сюда, потому что они чуть-чуть позже мне пригодятся. И я хочу зачаровать элитры на починку, почему бы и нет. Знаете, вот у меня есть тут хороший прям железный меч и починка еще одна. Вот. Или. А, вот и страта 3, починка и бесконечность. Но с другой стороны, может, мне получится сделать.. Другой хороший меч. Так, и вот зачем мне надо были эти книжечки, которые я как раз сейчас передел в полки вот эти вот. И сейчас я ставлю здесь вот такую вот штучку. И, кстати, я вот скрафтил малый меч, чтобы зачаровать. Э, ну, да, чтобы зачаровать. Так, и надо было бы еще скрафтить книжечки, но я думаю, тут и так хватит. А, прочность, отдача, кстати, а если я книжечку попробую зачаровать, ну так, короче, я сейчас попробую две книжки зачаровать, если получится хорошенькое что-то, я, конечно, заберу, но, ну вот, прочность, и еще что мне дадут, стоп, меч надо проверить, алмазный, и отдача, обидче, ладно, я хочу добыть, вот что я хочу. Э, да блин, нету. Ну ладно. А зачем мне добычу? Короче, так сойдет. Э, Берем книжку последнюю и зачаровываем на... Кроноситель. Claro Хотя это для... Не для этого, но все равно. Вот. Прочность. И теперь у меня есть самый лучший меч, который я еще на наковальне зачарую. Вот какая у меня книжечка получилась и не знаю зачем, я зачаровал, я зачаровал на прочность, но все равно как-то. теперь у меня есть прочность, три гастрота, 3 пачинка. Самый лучший меч. Это на добычу, конечно, но... будет тут лежать. И теперь я могу делать что захочу, я не знаю, что хочу, Ну, да...